Здравствуйте! Продолжаем рубрику «Точка опоры». Каждый день нам сейчас приходится искать точку опоры, потому что дальние перспективные планы уже оказывается можно выбросить, нужно все рассматривать ежедневно, жить здесь и сейчас. И точка опоры особенно важна вот в таком динамичном, непростом времени, когда все вокруг кипит, бурлит и меняется. И мы с вами, в общем-то, шли постепенно, шаг за шагом, поднимаясь по ступеням вот такой укрепление себя, повышение своих вибраций, и сложилась уже аудитория, очень э, дружно идут в этом направлении, я получаю хорошие отзывы. Благодарю вас за то, что вы приняли э, вот этот путь и идете в этом направлении. Э, прошлый раз я сказал о том, что нужно сделать следующий шаг, шаг благодарности. Да, благодарить в такой ситуации особенно непросто, но это уже высокий пилотаж, и это тот человек, который выходит на состояние благодарности себя, мира, всего происходящего, это уже человек-Творец, это он стоит над всеми штормами, уже ему довольно его трудно сбить с этой высоты. Но это еще не последняя ступень, есть еще более высокая ступень, которую мы сегодня с вами освоим. Это ступень состояния радости. Радость это самая высокая ступень точка подвеса э, творческого человека. Это самая высокая точка опоры. Состояние радости гарантирует вам не то, что выход из ситуации, из каких-то ситуаций, а состояние радости не введет вас в эту, ни в какую проблему. То есть, состояние радости нахо... позволяет вам быть над всеми, над всеми событиями, над всеми проблемами. То есть, вы просто не попадаете в это в этот, в этот водоворот, в этот шторм вас не касаются эти бурные ветра. То есть, состояние радости позволяет человеку жить действительно в совершенно другом мире, в то же время находясь в этом мире и пользуясь всеми теми благами, которые мир дает. Но это все достаточно четко его закрепляет на этой высокой точке подвеса, и он, еще раз говорю, он не попадает ни под какие ветра, ни под какие штормы. Состояние радости. Потому что радость – это самая высокая энергия Творца. Это самая глубокая энергия Творца. Именно из радости потом рождается любовь. Именно из радости рождается все остальное. Так вот, проверяйте себя на способность радоваться каждому дню. Учитесь находить радость в каждом моменте времени. Все больше и больше радости, все больше и больше улыбок, все больше и больше вот этого величайшего состояния Творца ⁇ радости. Друзья, это не просто призывы. Это реальные, реальные шаги, которые может и должен сделать человек-творец. Для этого и мы зашли в эту ситуацию. Это, для этого мы и пришли на землю в это время. Для того, чтобы найти вот такую самую высокую точку опоры и жить в ней. И тогда мы меняем жизнь. Тогда мы меняем пространство. Тогда мы меняем наш, все всю жизнь нашей цивилизации, состояние радости, высочайшая точка подвеса, высочайшая точка опоры. С радостью говорю вам об этом и призываю вас находиться как можно больше в течение дня в состоянии радости. Находите эти крупицы радости и раскрывайте их на весь день.